Приветствую всех! Всем доброго времени и суток! Меня зовут Людмила Щукина, я из прекрасного города Речица, Гомельской области. Я давно искала бизнес через интернет. И вот буквально недавно, это было в ноябре месяце, я познакомилась с системой Форсаж. Это то, что я давно искала. Система «Форсаж» помогает мне зарабатывать деньги и разбираться в этом бизнесе. И я была приятно удивлена, когда я получила бесплатное продление системы «Форсаж» еще на 3 месяца. Это, конечно же, приятный сюрприз. И он, конечно, не единственный, который дает нам система «Форсаж». Я приглашаю всех познакомиться с нашей компанией поближе. Заходите к нам на систему Форсаж. Будем рады вас видеть.